рекламирую актуальные вакансии в Польше. Наконец-то придумали способ сократить ваш срок ожидания трудоустройства на работу в Польше. Через дней 9-10 вы можете выезжать в Польшу, что-то улучшит и ускорит процесс трудоустройства людей на работу, естественно. Приглашение же все-таки бесплатное. Там сварщикам на ТИК обещают 22,5 злотых нет то в час. Задача, ну, надо сваривать, в общем, отопительные котлы. Всем привет, дорогие друзья! Если вы смотрите это видео, значит с вами канал Work and Life, и я его ведущий Антон Белюк. Для тех, кто еще не в курсе, хочу сказать, что я сейчас работаю координатором в польском агентстве по трудоустройству группа Прогресс, и параллельно веду свой видеоблог на YouTube, в котором показываю условия труда, проживание в Польше, делаю обзоры заработных плат и, конечно же, рекламирую актуальные вакансии в Польше. И в сегодняшнем выпуске я хочу рассказать вам о некоторых нововведениях, связанных с трудоустройством на работу в Польше на некоторых предприятиях. И в заключении зачитаю вам список актуальных вакансий в Польше на сегодняшний момент. Так что все те из вас, кто заинтересован во всем вышеперечисленном, устраивайтесь поудобнее и я начинаю. Поехали! Итак, начать хотелось бы с нововведений. И они касаются именно заводов по производству рыбной продукции. А именно сейчас есть актуальная вакансия на завод по производству рыбной продукции в городе Кошалин. И нововведение там заключается в том, что мы сумели все-таки наконец-то придумали способ сократить ваш срок ожидания трудоустройства на работу в Польше. Опять же, для тех, кто еще не в курсе дела, хочу сказать, что ранее было так. Человек приезжает на работу на рыбный завод, тогда он платит за приглашение на работу, за освещение, уже по приезду 50 злотых, которое около 9 дней, в общем, делается. И, соответственно, еще неделю он ждет санитарной книжки, вот, потому что она в свою очередь начинает делаться только после того, как готово приглашение. Таким образом, человек минимум две недели должен ждать выхода на работу, если он ездит на завод по производству рыбной продукции. Соответственно, он должен ждать это время в Польше, жить за свои деньги. Ну, питаться за свои деньги, потому что жилье предоставляется бесплатно. Но это все все равно выходит в копеечку, и это большая проблема для многих людей, оно и не удивительно. Таким образом, мы придумали сейчас способ, как ускорить данный процесс. И этот способ заключается в том, что вы высылаете, будучи еще там в Украине, либо в Беларуси, 50 злотых. Насчет человека, который курирует данный проект по заводам производства рыбной продукции. Высылаете ему на счет эти деньги банковские. И таким образом, как только приходят деньги, мы вам сразу же начинаем оформлять приглашение на работу. Естественно, вам нужно будет выслать еще фото главной страницы паспорта. Фото страниц со всеми визами, если таковые имеются, и фото страниц с печатями, которые вам ставят на границе при пересечении границ какого-либо государства. Каким образом это все выслось? В выслалось? Созванивайтесь, например, со мной, я вам даю адрес своей электронной почты, и вы туда отсылаете фотографии. Я вам в свою очередь высылаю смс по вайберу, либо на ваш электронный адрес, без разницы, номер счета, на который нужно положить 50 злотых. Как только приходят фотографии мне на mail и деньги приходят на счет, мы начинаем вам делать приглашение, открывать. Оно открывается около 9 дней, как я уже сказал, и таким образом ну, через дней 9-10 вы можете выезжать в Польшу, э, приезжаете, и тогда уже вам начинает оформляться сразу же санитарная книжка. Все равно нужно будет подождать около недели, пока сделается санитарная книжка, но в неделе это уже не 14 дней, минимум 14, извините меня. Поэтому вот так сейчас сделали, мы надеемся, что это улучшит и ускорит процесс трудоустройства людей на работу, естественно. И еще есть одна фишка, который, о которой стоит сказать, это то, что сейчас вы можете ехать уже со своими готовыми санитарными книжками, которые сделаете, опять же, в Беларуси, либо в Украине, только их нужно будет перевести на польский язык. Такие книжки тоже прокатят. Тогда, если она у вас имеется, вообще идеальный вариант, вы высылаете деньги, делается приглашение, едете, приезжаете, там буквально пару дней проходите медкомиссию и сразу же идете работать. И практически в таком случае вообще ждать не придется. Опять же хочется отметить, почему приглашение стоит 50 злотых. Для тех, кто не смотрел мои прошлые видеоролики, ведь многие из вас сейчас подумали, что как так 50 злотых, приглашение же все-таки бесплатное. Дело в том, что делается взнос. При подаче ваших документов в размере 30 злотых там нужно будет оплатить. И плюс 20 злотых берет агентство за работу своих агентов, за то, что они тратят свое время на вашу подачу. Такой своеобразный бонус, если хотите. Поэтому 50 злотых такая сумма. И еще хотелось бы отметить такой момент, который касается карт часового побыту. Дело в том, что сейчас вот на этом предприятии в Кашалине... На рыбном заводе, ну и вообще на многих предприятиях работодатели хотят видеть у себя постоянных сотрудников и постоянно, ну как бы они все время за то, чтобы человек подавал на карту побытую и оставался работать не на три там месяца по, по биометрическому паспорту, а на долгий срок. То есть, если вы едете по биометрии, будьте готовы к тому, что придется подавать на карту часового побыту. Но многие не хотят подавать на эту карту, ну, потому что далеко не всем она нужна. И тем более ждать ее нужно сейчас уже даже не полгода, а в некоторых случаях 8 месяцев и даже до года. То есть, быть безвыездно в Польшу. Многие люди к этому не готовы. Ну, и это понятно, ведь у многих семьи там в Украине, в Беларуси и так далее, дети и все остальное. Поэтому мы нашли тоже решение этого вопроса. И оно заключается в том, что на карту часового поводу вы можете подать. И когда вы подаете, вам ставит печать в паспорте, что вы ожидаете часовый побыт. И соответственно, когда у вас заканчивается биометрический паспорт, вы все равно можете пребывать легально и работать легально на территории Польши, пока ожидаете часовый побыт. Вот. И у вас, соответственно, приглашение, которое сделано на полгода, оно дальше действительно вы таким образом вырабатываете срок до окончания приглашения, то есть полгода вы вырабатываете в Польше. Ну и потом даете отказ на карту часов, часового побуту. С этого года тоже можно так сделать, И уж он возвращает вам ваши деньги в размере 450 злотых, которые вы заплатите, когда будете подавать на данную карту. И спокойно едете себе домой. Ну и в конце хотелось бы огласить вам список актуальных на данный момент вакансий в Польше. И хочу начать опять же. Первое. Рыбный завод, завод по производству рыбной продукции в Кашалине. Работа заключается в филетовании, сортировании, упаковке рыбы на конвейере. Зарплата там минимальная идет ставка 10-25 злотых в час нетто. Плюс премии за переработки. Короче, максимально может у вас выходить 11 злотых в час нетто. Ну и, соответственно, такие низкие зарплаты по той причине, что там не требуют никакого знания польского языка от вас и никаких специальных навыков. Следующее. Это уже идет поинтереснее. Город Белосток требуется на предприятие под названием Бевар сварщики на ТИК. Зарплата 21 злотый в час чистыми, то есть нетто. Задача, ну, надо сваривать, в общем, отопительные котлы. Это завод по производству отопительного оборудования. Там, соответственно, про проходите при трудоустройстве тест, и они требуют, чтобы было у вас знание польского языка на уровне понимания. Третье, это же предприятие, Биовар. Требуются также монтажники котлов и отопительного оборудования ну, в чем заключается работа их нужно будет монтировать на специальную кранбалку просто цеплять эти котлы и они едут в следующий цех но там также требуют хотя бы минимальное знание технического чертежа и соответственно польский язык на уровне понимания зарплата 12.35 злотых в час Нетто. И Четвертая вакансия, опять же, на этом же предприятии, требуется жестянщик. На специальные машины, которые выгибают, режут жесть. Человек с опытом работы на таких машинах, тоже 12-35 злотых на то в час зарплата. И, естественно, знание польского языка на уровне понимания также требуется. Пятое, переходим в город Эльблонг. Там также требуются сварщики, сварщики на ТИК. На предприятии Эльстар Engineering. Весьма серьезная контора. Кстати, из Биавара, из Эльстара на моем канале есть видео об условиях труда с этих предприятий. Поэтому, кто не смотрел, обязательно посмотрите. Ссылки на эти видео появятся в конце данного видеоролика. Вот здесь, внизу экрана, в левом и правом нижних его углах. Ну, в общем... Там сварщикам на ТИК обещают 22,5 злотых нетто в час зарплату. Ну и опять же хочу отметить, что во всех вакансиях жилье предоставляется бесплатно. Следующая вакансия в Волеблонке на этом же предприятии требуются слесари монтажники Зарплата уже, конечно, поменьше, 14 злотых нетто в час. Ну и работа заключается в помощи сварщикам то есть придержать что-то прижать прикрутить и все такое у сварщиков и даже у монтажников тоже будут брать тест сварщики естественно должны будут положить шов нормально ну не не на просвет ничего а просто с виду чтобы нормально выглядело чтобы видели, что вы умеете варить, но монтажники, чтобы имели понятие о том, что такое болгарка и желателен опыт работы в данной сфере, чтобы вы прошли данный тест, потому что сразу видно, если человек пришел на новичок и никогда ничем подобным не занимался, тогда вас, конечно, скорее всего не возьмут. Вот. Ну, а если вы работали на подобной работе, то без проблем. Стоит отметить, что знание польского языка на данной работе приветствуется, но не обязательно. То есть, даже без польского языка сюда берут. Это у нас было шестое. Седьмое. Возвращаемся в Белосток. Требуется мариновщик на консервный завод. Задача заключается в обслуживании машин для автомаринга. Ну, это специальная машины, которая там... Маринуют, в общем, различные продукты. Грибы, ягоды. И их надо просто обслуживать. Тоже туда берут без опыта работы. Требуют хотя бы минимальное знание языка польского на уровне понимания. Ну, а все остальное объяснят, покажут. И зарплату там обещают также. 10-25 злотых в час нетто. Ну, естественно, потому что не требуется никакого специального образования. Жилье, как я говорил уже ранее предоставляется бесплатно. Что ж, друзья, вот 7 актуальных на данный момент вакансий, горящих, куда срочно требуются люди. Все оформляется официально, без какого-либо обмана и кидалово. Поэтому обращайтесь, поспешите, не томите. Подробное описание данных работ вы можете найти в моих группах ВКонтакте, в Фейсбуке, в Одноклассниках, также на моем канале в телеграме, куда я настоятельно рекомендую вам подписаться, ссылки на это все вы найдете в описании к этому видео, там будет кстати ссылочка и на мой инстаграм аккаунт и, ну и конечно же, не забывайте писать свои комментарии, соответственно под этим видео э -э на любые темы, если какие-то вопросы возникли в ходе просмотра этого видео, также задавайте их номер моего мобильного телефона, где Viber и ватсап, вы сейчас сможете видеть в нижней части вашего экрана Можете звонить прямо сейчас и задавать свои вопросы, и договариваться насчет приезда на работу. Также номер моего мобильного телефона я сейчас буду указывать в комментариях под видео, опять же, вместе с ссылками на группы, там будет и номер мобильного телефона, потому что часто спрашивают меня люди, которые смотрят номер, ну, так как в группах, может быть, кому-то тяжело его найти, поэтому он будет указываться еще в описаниях под каждым видосом, так что звоните, не стесняйтесь. Ну и те из вас, кто еще не подписан на мой канал на YouTube, вы можете сделать это прямо сейчас, нажав на кружок с моей фотографией, который уже появился в верхнем правом углу от меня. Также не забывайте ставить лайки, либо дизлайки под этим видео, в зависимости от того, понравилось ли оно вам. С вами был Антон Белюк и канал Work and Life. До скорых встреч, друзья. Пока.